Здорово. Ну как ты? Сегодня я хочу с тобой обсудить вакханалию, которая происходила последние пару дней на нашем 0.8 сервере. Да, я думаю, происходило это и на всех остальных серверах. А связано это как раз таки именно с тем, что разработчики все таки добавили тот самый долгожданный обменник пасхальных яиц на все сервера. Подвезли его в это уже воскресенье, примерно в обед. И именно в тот самый день, начиная с того самого момента, даже самые бедные игроки получили шанс стать самыми богатыми, ну или одними из самых богатых людей людей на нашем проекте. Ну а как же это все-таки получилось и по каким причинам я расскажу тебе поподробнее об этом ролике. Честно говоря у меня не было свободного времени, к сожалению, чтобы залететь сразу на обнову, как только она вышла и заценить сам обменник. Но как только у меня появилось свободное время, а появилось оно уже к самому вечеру, я все-таки зашел на сервер и двинулся сразу в торговый центр. Посмотреть, почем же продают новые скины, посмотреть как они вообще выглядят, ну и какие цены сейчас на яйца, потому что к этому моменту яйца уже перестали раздавать в квартирах. То есть с этого момента их можно было теперь приобрести только у других игроков. Но, ну честно говоря, как только я прибыл в торговый центр, я был крайне удивлен от количества людей, которые его посещало в данный момент. Но еще больше я был удивлен от цен, по которым скупали эти яйца. Ведь к вечеру яиц уже было дефицит на сервере. И редкие аксессуары, которые выдавали как раз таки за эти яйца, уже были почти все разобраны ведь их было ограниченное количество. Думаю, именно поэтому цена на пасхальные яйца очень сильно возросла в этот момент. И если еще в первой половине дня, как только добавили данный обменник, цена на яйца была в среднем от 2 до 5 тысяч рублей за штуку, то к вечеру уже давали за одно яйцо от 7 до 12 тысяч рублей. Сам я лично смог продать свои 100 яиц за 1 миллион, то есть по 10 тысяч за штуку. Только представь, какие суммы смогли поднять те самые игроки, которые формили эти яйца 24 на 7 на протяжении всего пасхального ивента. Лично я знаю одного парня, который на собередном я 12 тысяч яиц перевести в рубли по нынешней экономике это получается больше 120 миллионов только подумай 120 миллионов на яйцах это уже не пасхальные яйца а какие-то яйца по бирже получаются не знаю лично как по мне это немного нечестно именно со стороны разработчиков Потому что этот обменник очень сильно повлиял на нашу экономику. Давай просто смоделируем с тобой такую ситуацию. Мы с тобой играем несколько месяцев на сервере, впахиваем на разных работах, занимаемся перепродажей бизнесов, автомобилей, домов, аксессуаров, скинов и так далее. В общем, стараемся максимально заработать как только можно. Ищем всякие выходы и возможности. Но на майские праздники, пасхальный ивент, регистрируется просто какой-нибудь новичок и уже на первом уровне он бежит собирать яйца. которые выдают каждые 20 минут по квартирам и вот он собирает их с утра до вечера на протяжении всего пасхального ивента и нагребает порядка 10-15 тысяч штук после чего сливает их за немыслимые деньги и становится за один день крупным миллионером на всем проекте так что как по мне эти яйца слишком переоценили да и помимо перепродажи этих яиц другим игрокам была возможность подзаработать еще в самом обменнике просто обрати внимание на сам обменник да здесь было в игре количестве бугатти шерон геликов 6 на 6 броников попугаев и одежда заключенного но сейчас я предлагаю тебе обратить внимание именно на те скины которые были добавлены в неограниченном количестве а именно одежда конора макгрегора это скин макгрегора который можно было сдать у себя в квартире в гос за 2 миллиона 200 тысяч То есть, грубо говоря утром еще скупали яйца начиная от 2000 рублей давай даже возьмем с тобой по 3000 рублей купить 400 яиц по 3000 рублей это 1 миллион 200 тысяч Человек скупает 400 яиц за лям 200, обменивает их на скин Конора Макгрегора, бежит домой и сдает этот скин в гос за 2 миллиона 200 тысяч. То есть он просто наваривает 1 миллион за минимальное количество времени и минимальное количество телодвижений. Это было настолько гениально и просто, что я очень сильно не завидую тем ребятам, которые слили огромное количество своих собранных яиц за копейки еще в первой половине дня поэтому я и говорю что это немного нечестно было со стороны разработчиков а как минимум как я считаю вводя такой вот пасхальный ивент об этом нужно было предупредить еще за неделю они предупреждали они говорили я не спорю но нужно было показать данный прайс на что мы будем рассчитывать ну и самое главное самое главное как я считаю не надо было добавлять продажу возможность продажи этих яиц тогда не было бы такого переворота экономики тогда когда бы это так сильно не ударило бы по ней. Получилось бы как? Просто, ребята, мы добавляем обменник. Вот что будет в этом обменнике. И вот сколько что будет стоить в этом обменнике. То есть я, грубо говоря, хочу скин заключенного, да? Так, на него мне надо 6000 яиц. Я понял. Хорошо, не вопрос. Я побежал фармить яйца. Буду собирать до тех пор, пока не соберу достаточное количество для себя. Все. Тот, кто хочет что-то редкое получить, он на это зарабатывает. Он на это пашет. А вот уже потом, если бы ему, этому человеку, который заработал и получил данный скин или аксессуар, неважно, ему внезапно они стали не нужны, а стали нужны деньги, он всегда бы смог бы продать в торговом центре их уже по устоявшейся рыночной цене, которая зависела бы от количества заработанных и принесенных на этот сервер данных аксессуаров и скинов именно игроками. То есть это устоявшаяся экономика. А вот это то, что произошло сейчас за эти два дня, это просто какой-то ураган пронесся, и смел кучу дедик, кучу яиц у многих игроков Богатые потеряли Бомжи стали миллионерами Многие просто вообще не сумели ничего понять А что за яйца, что за цены, что это было Не знаю, как по мне просто, но так не делается Сначала вы собираете как бы яйца Потом будет какой-то обменник, что в нем будет, непонятно А потом мы все отбираем, у вас возможность собирать эти яйца Вот вам обменник, в котором все просто за сутки, буквально за двое суток закончится Все в ограниченном количестве в общем, кто успел, тот и съел, а всем остальным до свидания. Ну не знаю. Ну такое. Ну и до сих пор, честно говоря, нет никакой информации. Ни у меня лично, потому что ты часто спрашиваешь, ни в основной группе нигде я не видел, когда же все-таки этот обменник закроют и когда вообще закончится данный ивент. А что ты думаешь по этому поводу? Какие у тебя мысли на этот счет? Обязательно пиши мне в комментариях. Напиши мне, собирал ли ты яйца, сколько смог собрать яиц? За какую сумму ты смог их продать? Занимался ли ты перепродажей данных яиц? Как много ты потерял? Или как много ты смог поднять на всем этом сумасшествии? Ну а если тебе нравятся мои видео, если тебе нравится такой подход. Обязательно подписывайся на мой канал, ставь лайк, пиши мне любой интересный комментарий. Все комментарии я читаю и до новых встреч в следующих видео. Пока!